Я Ларит Здравствуйте. Сегодняшняя тема – негатив или позитив. Очень часто в нашей жизни происходят всевозможные ссоры и конфликты. Я хочу обратить ваше внимание на крайне любопытный интересный момент. К примеру, вы попали в конфликтную ситуацию. Не вы затели этот конфликт. Третье лицо. Кто-то из тех людей, с кем вы встретились, столкнулись, что-то выясняете, что-то делите. К примеру, на вас нападает человек, он несет негатив. Пока вы его не приняли, этот негатив принадлежит этому человеку. Как только вы принимаете этот негатив, негатив становится общим. Важно понимать, не взяв в руки грязь, не принимаешь ее и следовательно не становишься частью этой грязи. Но дело даже не в этом когда человек другой несет вам негатив, пытается втянуть вас в эту грязь событий, то для вас он несет на самом деле добро. В его мире он несет зло, но вам это отдается добром, пока вы на это правильно будете реагировать. То есть, иными словами, себе он несет зло, а вам дает добро, он этого не понимает. Любой человек, который несет в вашу жизнь зло, помните. Вам несет добро. Если вы отреагируете на это добро, которое вначале не видно, добром, вы успокоите себя и человека, и добро подарите ему и себе. Но если вы отреагируете на это его зло, зло, которое он от вас ожидает, ведь он вам предлагает, по сути, конфликт, он вам предлагает внести этот груз негативом вдвоем. Как только вы берете из этого негатив, как только вы вступаете в конфликт, в ссору, в спор, в драку, во что угодно, то вам уже передается чистой воды негатив. Добра вы уже от этого не получите, вы уже втянуты. Понимаете? Поэтому запомните ключевой момент. Когда человек несет негатив в вашу жизнь, когда человек втягивает вас в вас некий конфликт, вы должны отнестись это, к этому с добром. Иначе это добро, которое вам человек дарит, превратится в зло. Понимаете? Все просто. Он думает, что он вам дарит злобу. Но он вам всего лишь приносит чашу добра, которую сам не видит. Он этого не понимает. Принимайте это добро. Берите его. Наслаждайтесь им. И реагируйте правильно. Всегда на зло реагируйте добром. Будет счастье обоим. Счастье будет полным для двоих. Любой конфликт будет исчерпан на месте же. Понимаете? Учитесь правильно реагировать на негатив, на любой. На любую отрицательную энергию. Реагируйте положительной энергией. Улыбайтесь. Прощайте, не обращайте внимания. И тогда вы всегда из любого негатива будете получать настоящее тепло, настоящее добро.